Доброго времени суток, друзья! Всех с наступающим Новым Годом! Надеюсь, вы здоровы и уже вовсю готовитесь к новогодним праздникам. Ну а я тем временем по запахе мандаринов вовсю тестирую ноутбук, который полон сюрпризов и неожиданных решений. Знакомьтесь, концепт Ди 7 AISEL Dia Тейсер разработано специально для таких как мы с вами: художников, моделеров, разработчиков, фотографов и видеомонтажеров. Мне очень интересно посмотреть результаты тестов и бенчмарков, насколько его цена оправдывает то, что у него внутри. Меня сейчас мало интересует его внешний вид, хотя и должен отметить, что есть в нем что-то такое футуристичное и технологичное. Меня также мало интересует, сколько FPS он будет выдавать на максимальных настройках в киберпанке при 4К разрешении. Хотя я обязательно обязательно вам это покажу. В первую очередь меня интересует его производительность в таких программах как Unity, Zebra, Keyshot и Premiere Pro. Окей, я в зебре, загружаю свою недавнюю модельку для Asset Store, здесь 20,5 миллионов полигонов, для особо татошных вес файла почти 600 мегабайт. Кручу-верчу, шавермы хочу. Ну, я даже немного удивлен. Программа немного подстраивает превращение, это нормально. Потому что это самое ресурсоемкое действие в зебре. Но в целом, Нолл чувствует себя прекрасно. Вот это поворот! А сейчас я сделаю кое-что очень страшное. Для тех, кто не в теме, эта функция добавляет полигонов модели путем разделения каждого существующего на 4. То есть эти 20 миллионов полигонов легким движением руки превращаются в 80 миллионов. Эх, вот бы со счетом в банке также. На большинстве ПК зебра бы сейчас повисла на намертво, или просто крашнулась. Не говоря уже про ноут. Но концепт D не крашнулся. Он справился меньше, чем за минуту, и самое интересное еще даже дают скульптить эту модельку. Опять же. Это все лютый перебор. То есть никто не тянет 80 миллионов полигонов кистью Муф. Это все делается на нижних уровнях сабдива, а верхние нужны для добавления мельчайшей детализации и текстурирования. Но это чисто профессиональные моменты. А знаете, что еще тут профессионального? Для скульптирования, рисования в Фотошопе и вообще множества других творческих задач нужен графический планшет. Так вот. Теперь не нужен. Теперь у вас всегда с собой перо, которое можно под ребро, если кто-то вас обидит. А художника легко обидеть, в любом случае 4096 уровней давления на этом пере это вам не шутки, и чтобы рисовать маршрутки людей и животных этого хватит с головой, Лаком фигни не делает. По сути вот вообще можно сложить как планшет и рисовать или скульчить. все кнопки нажимать прямо здесь на экране. Отличный вариант для фотошопа и прочих рисовалок, НООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО а клавиатура все-таки незаменима. Я могу вынести панельку с часто используемыми действиями, чтобы тыкать в нее пальцем, но без одновременно зажатых Ctrl-Shift, например, я не воспользуюсь некоторыми важными кистями. И переназначение клавиш мне тут не поможет. К счастью, я могу просто приподнять экран так, чтобы иметь доступ к клавиатуре. Главное, чтобы меня никто не напугал, иначе ноутбук подлетит очень высоко. Вернемся к экрану. Я вам не говорил, но он хорошо дружит с 4к разрешением и IPS матрицей, которые я лично отдаю предпочтение больше новомодным амоледам. Куда больше меня порадовала заводская калибровка дельта е меньше двух и 100% хват этого пространства adobe rgb. Калибровка цвета очень важна, если вы когда нибудь рисовали и выкладывали свой арт в сеть, то наверняка замечали, что на телефоне и на компьютере цвета могли сильно отличаться, и если у вас все выглядело прилично на отлично, то у других людей арт мог выглядеть весьма посредственно. Здесь по этому поводу можно вообще не переживать, так как дисплей имеет сертификат Pantone Validated Grade. И если у кого-то проблемы с цветами, то это точно не у вас. В целом экран классный, цвета насыщенные, все четко и резкое, текст тоже читается нормально. Давайте немного отвлечемся от работы и посмотрим, на что способен рабочий ноутбук, когда дело доходит до игр. Тем более я обещал вам показать киберпанк в 4К разрешение на максимальных настройках. Так вот, в целом все достаточно неплохо но тяжко. Даже включенные RTX и DLSS сильно как-то не выручают. Играть можно, но я бы не стал. А вот Full HD с такими же максимальными настройками совсем другое дело. И кстати, что интересно, запись видео никак не повлияла на FPS. Ты да вообще останьте от меня со своими панками. Может, я хочу заценить высокое искусство. стабильный 60 FPS, никакой крови, маты и грязных улиц. Природа. Эх, RTX, конечно, вещь. Способен не только FPS в FPS-играх поднять и сделать картинку красивее, но и при работе в 3D-редакторах и игровых движках дает неплохой прирост производительности. Давайте посмотрим, как себя будет чувствовать ноут при генерации тераина в Unity, а затем и в его визуализации в реальном времени. довольно неплохо, вы спокойно можете продолжить работу над тяжелым проектом где-нибудь в дороге, или если вы работаете в команде, быстро посмотреть результат работы и внести какие-то правки, Но вот все потянет. Текстурирование в собственности стало неотъемлемой частью рабочего пайплайна большинства 3 ААА студии, а также просто многих 3D художников. Я загрузил сюда одну из своих моделей, которые делал автор и топологию и автоматическую развертку, поэтому на эти моменты особого внимания не обращайте. Мне сейчас интересно как поведет себя программа, когда я наложу на модель около 20-30 смарт материалов, применю к ним процедурные маски и пройдусь поверх такими же процедурными кистями частиц. Если строга я в принципе не удивлюсь, это для нее нормально. Мне больше интересно посмотреть как будет вести себя ноут. Под конец попробуем рендер Iray. Насколько быстро он может отрендерить эту модельку. Преимущество Iray в том, что он использует видеокарту, а вместе с ней и ускорение. Поэтому рендеры должны быть быстрыми и. они реально быстрые. Не уходя далеко от рендера, заглянем в кейшот. В последнее время я часто им пользуюсь для композитинга и для быстрых рендеров моделек под Overpaint. Это когда поверх рендера модели рисуют уже в фотошопе, например. Кейшот может использовать для рендеринга как процессор, так и видеокарту, но все же он больше заточен под использование CPU. Поэтому давайте затестим этот Intel Core i7 поколения с 6 ядрами и 12 потоками. Все просто. Очередная моя моделька Гаргоны, на которую я наложу тяжеленький материал с подповерхностным рассеиванием, кожу. Посмотрим, как быстро ConceptD отрендерит 200 сэмблов в 4К разрешении. Каковы будут ваши ставки? 2 часа, 3, 5. Почти ровно 50 минут занял рендер 200 сэмплов кожи в 4к разрешении, это очень даже неплохо. Наконец, мне интересно как быстро он справится с другими важными задачами производства моделей, а именно запеканием ассетов. Для теста возьмем модельку цветочного жука, которую я делал на конкурс и запечем ему нормально. Не бойтесь, больно ему не будет. Для начала попробую запечь в сабсенсе все карты с разрешением 8к, и лично мой пк при этом крашится. Но здесь все запеклось нормально. А теперь попробуем в 4К и посмотрим, насколько это будет быстрее. И, в принципе, пока я все это говорил, он уже все запек. Ну разве это не прекрасно? Наконец, мне интересно, как будет проигрываться 4К-видео в Premiere Pro с на нем пост обработкой. Будут ли какие-то пинки, заикания и все в таком духе. Давайте отрендерим этот сэмпл, предварительно увеличив длительность видео до 10 минут. Примерно столько длится каждый мой ролик на Ютубе. Рендерим также в 4К 60 кадрами в секунду с двумя проходами VBR с целевым битрейтом 20 мегабит в секунду. и результаты также достаточно приятные. Кстати совсем забыл, но я не могу пройти мимо парочки бенчмарков и стресс-тестов. с него на сегодня хватит концепти хорошо поработал и доказал что достоин я могу рисовать на нем 8к разрешение текстурными кистями могу запекать 8к текстуры в собственности или мармасете без страха крашнуть программу да еще и достаточно быстро и также спокойно могу текстурить модельки с множеством смарт-материалов. А тренды 4К видео в хорошем качестве теперь тоже не проблема, как и комфортный монтаж. При всем при этом самые горячие и тяжелые новинки отлично играются в Full HD разрешении на самых максимальных настройках. Добавьте к этому действительно крутое и качественный экран с заводской калибровкой, отличной четкостью и мультитачем, да еще и с уникальным механизмом вращения этого самого экрана. Отличное тихое охлаждение и множество поясников. Портов по боковым сторонам ноутбука тоже приятный бонус. Результаты тестов вы сами видели, сами прочувствовали, и я надеюсь, что вся эта информация для вас была полезной. С вами как всегда был Арталаски. Пока!